Кто такие русские дворяне? Чем они отличаются от своих вроде бы западноевропейских аналогов? И почему происхождение русского дворянства имеет прямое отношение к происхождению русского народа и формированию русского национального характера? Естественно, что в советское время подобная тема рассматриваться права не имела, ибо она просто сама собой взрывала, опять-таки, официальное представление о формировании русского народа, характера, о сути русского общества и общественных отношений внутри. И, главное, она взрывала Концепцию такого псевдомаркса, как он у нас интерпретировался, о том, что все-таки, ну да, наша страна это все равно часть общего европейского процесса своего развития, ну, со своими особенностями, но, в общем, не выходящая за его рамки. Поэтому логично ее развитие, и логично, что в ней произошла социалистическая революция. Фактически, еще раз повторюсь: все изучение и преподавание истории в Советском Союзе со сталинских времен, а может быть, даже и со времен э, сразу после смерти Ленина, то есть еще когда Сталин не стал диктатором в чистом виде, то есть коллективная воля руководства партии большевиков была такова, что история должна своим материалом подводить и доказывать. Для потребителя, то есть для гражданина советской страны, что историческое развитие закономерно ввело тысячу лет Русь, Московию, Россию к тому, что произошла Великая Октябрьская революция, и никак по-другому не могло развиться вот в этом роковое обстоятельство, исказившее все понимание истории в нашей страны и в нашей стране бытующее в сознании многих наших граждан и по сегодняшний день. Собственно говоря, если честно признаваться, с ним я и воюю, рассказывая каждый раз лекции по истории России. Откуда взялись дворяне? Кто они такие? Дворяне появляются в самом конце XIII века. Почему?